Слушай, ты женат? Мы сейчас о тебе говорим. Да ладно, что тебе сказать, что я жалко. Ну, женат. Ну, женат ведь. Ну, женат. Ну, а не знаешь, зачем гейши? Ну, вот представляешь, осточертела тебе жена. Ну, бывает. Ну, осточертела. Дети маленькие, хата малолитражная. Слинять ты хочешь, понимаешь, нет? Ты куда пойдешь? К другу. Ну, к другу, конечно, к другу. Ну, хлопнишь ты с другом бутылку. Ну, дальше-то что? А дальше появляется она. Кейша. И живешь ты в нее, милый, как в реанимации.